У нас в доме нет телевизора. У вас дома нет телевизора? Нет. Вау! Нет, мы никогда этого не делали. Нет, у нас его нет. А моя жена не смотрит телевизор. Она читает. Я читаю. Она не интересуется политикой. Вы знаете, в чем дело. Вы не хотите быть знаменитым, потому что известность заставляет вас видеть себя таким, каким вас видят другие. И как только вы начинаете так думать, вы начинаете думать о себе и становитесь нарциссом, а нарциссизм – это корень всех человеческих страданий. Да, все нарциссы несчастны. Они в аду. Вы знаете, что ваши рейтинги огромны, и люди действительно любят вас. И люди действительно полагаются на вас. Потому что у вас есть кого выслушать. Я очень слабо в этом разбираюсь. Я никогда не читал истории о себе и обо всех остальных. Вы слышите. Люди утверждают это, но вы можете спросить любого, кто работает со мной, а не прямо там. Да, я действительно никогда этого не делал. Нью-Йорк Таймс сделала серию из пяти частей о том, как это было похоже на фашизм или что-то в этом роде. Я не прочитал ни одного слова. Я не получаю своих оценок. Я не знаю, каковы они. Это мой исполнительный продюсер прямо здесь. Джастин Уэллс. Вы можете спросить его. Это было потрясающе. Я никогда не получал своих оценок. Я не знаю, каковы они. Я не хочу думать об этом. Я не заинтересован в том, чтобы быть публичным человеком. Я им не являюсь. У меня есть работа, которая, очевидно, связана с общественностью. Это публично. Но я не думаю о себе таким образом. Это не так. Я не провожу времени ни с кем, кто когда-либо говорит о моей работе никогда. Я заметил, что за эти годы она стала крайне правой, но в основном в ответ на либералов. Она считает, что они представляют угрозу для семьи. Да, и тогда она права. Но она не занимается. Политикой. Это не так. У меня никогда не было политических разговоров с моей женой. В Теннесси проходит какая-то предвыборная гонка в Сенат. Она понятия не имеет. Вы говорите ей, о чем собираетесь говорить в шоу? Нет, в свое время, правда. Никогда. Мы не говорим об этом. Почему? Четверо детей и четыре собаки, и как все эти племянницы и племянники, и много друзей. А мы живем в чрезвычайно сельской местности. Да, и это просто не часть нашего мира. И у меня в моем мире вообще нет никого подобного. Никогда, никогда. Да, и у меня нет. Don't. Так что, если вы хотите быть счастливым, не думайте о себе. Вам это нравится? Вам нравится то, что вы делаете? Я люблю свою работу. Вы должны это сделать? Я не знаю. Я никуда не хожу. Как будто я уже много лет не был в продуктовом магазине или что-то в этом роде. Так что мне эта часть не нравится. Путешествовать очень трудно, поэтому я вообще не путешествую по-настоящему. Я действительно нигде не был с тех пор, как в прошлом году был здесь. Вы скучаете поэтому? Я этого не знаю, потому что я потратил на это 25 лет. Я побывал в каждом штате более двух раз. Я побывал в десятках, десятках и десятках стран я побывал везде да и я это прекрасно но я больше этим не увлекаюсь вы проходите через разные этапы своей жизни и например я люблю охотиться я люблю ловить рыбу я это делаю я люблю природу и поэтому я просто не имею ни малейшего представления обо всем этом да совсем нет и иногда как один из моих племянников я бы сказал «О, мой профессор был таким. Я очень близок со своими племянниками. У меня много племянников. Мой дядя Такер, мой профессор напал на вас. И я такой, вау, я даже не знал, что вы профессор. Что вы знаете? Как будто я просто не знаю. Да, я вообще не хочу иметь с этим ничего общего. Я хочу, чтобы мой опыт работы на телевидении заключался в том, чтобы сидеть в студии с людьми, которые работают в студии, которые все мои друзья. Да, которые работают там уже много лет. Моя странная маленькая студия в моем сарае, и это мой мир. Я никогда не думаю ни о чем, кроме этого. Никогда.